Жалобы. Да. До, до моей жалобы заседание проводилось? Нет, нет, Не проводилось. Нет, не проводилось. По, а, в том числе моей же. Там на, вот Наталья опарина. Вот да. Да. Заседание когда, жалобы... когда проводилось? Мы не проводили. Не проводились да, мы вам То есть что сегодня, сейчас вы пришли. Сегодня ни одного заседания нет, не проводилось. Нет. Ни одно решение не принималось до настоящего момента. Что до настоящего? До настоящего момента. момента? Сейчас мы рассматриваем нет. вашу жалобу. Смотрите, сегодня ТИК заседал?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 Почему? Ну да, потому что это не да. ваша жалоба была. Так и что? И теперь можно меня не оповещать? да? Так, а вот можно к заместителю председателя исполняющего обязанности вопрос? Скажите, пожалуйста, а почему? То есть заседания были неоднократные, да? Сколько заседаний Нет. проведено было сегодня? Первые вот ваши. Нет, вы говорите, что были заседания, меня о них не повещали. Вы имеете в по моим вопросам первое, да? По, по Вообще вопросам. всего сегодня сколько решений было принято территориальной Одно. комиссии? До этого ни одного решения сегодня не принималось. До этого нет, не принималось. То есть и заседание сегодня не проводилось. Да. Да. Сейчас, Ирина, сейчас а? шесть часов только отправляем. А ведь, Мишня, комментируете? Были сегодня сейчас, заседания? Сейчас, Ирина, сейчас. А ну, не вы... будете комментировать? Нет, а зачем? Нет, то есть заседаний не было. Да не было не было. Не, не было, не было, То есть ни одного заседания, ни одного решения ничего. сегодня комиссии не принимала. Ты председатель УИКа. Да, она нас, значит, ввела в заблуждение. Ну, сейчас не знаю, кто чего ну, сейчас мы это потом там на ну, ну, органы выясним. Вы выяснят, это да. уже потом будете выяснять, да. Да, То, есть. То есть вы четко вот сейчас заявляете, что ни одного заседания сегодня не проводилось. Я вам проток... еще раз повторяю, да. что сейчас проводим заседание территориальной избирательной комиссии, комиссии. по вашей жалобе. Я не... Нет, нет, до этого не проводилось. Ни одного заседания. Хватит okay. уже. Все хорошо, это. хорошо. Так, давайте. Все получили uh -huh. ответы. Так. так, поступила ваша жалоба. Так. Что-то там да, отказали допустить. Что-то там и не отказались ну, допустить, а отказали. двух членов э э комиссии с правосовещательного голоса. Так, рассмотрели. Отказали Жалобы им. Это. Я докладываю членам комиссии. Uh -huh. Что 20 января? А Кворум у нас есть? Есть 6. раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть человек. Девять у нас 9, в комиссии. Да? Да. Если, давайте подождем, чтобы э, дошли. Кворум у вас по положению. Сколько? Шесть человек? Шесть угу. есть. Значит, поступила жалоба, что на избирательный участок 0101 -01 угу. пришел член комиссии с правом совещательного голоса, предъявил документы за подписью. За подпись сейчас Сухорученкова, да. Печать на нем. председателя, была печать там. Запомнил он это заявление в присутствии председателя участкового избирателя. А, вот даже. <жас> Ирина, отдай, пожалуйста, это. Из Ирины Кисветы. Да, да. да, да. да, ну да, да. ладно, да, да, все. У -у -у -у. Так, и они не допустили. У -у -у. Значит, территориальная избирательная комиссия, рассмотрела данную У -у -у. жалобу, пришла к следующему выводу, что в соответствии с пунктом 20 статьи 28 Федерального У -у -у. закона об основных гарантиях избирательных прав и правной части в референдуме граждан Российской Федерации, Члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе назначить кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, либо избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата. и региональное отделение партии Справедливой России не является избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов. Таким образом, указаны гражданин присутственные избирательные участке, не имеют. На это право нарушает федеральный закон, учитывая вышеизложенное в соответствии с пунктом 12 статьи 64 основных гарантий избирательных прав. Территориальная обружная, вернее, территориальная избирательная комиссия Лексинского района осуществляя полномочия окружной избирательной комиссии, постановляет признать действие участковой избирательной комиссии избирательного участка 0101 соответствующим действующим законодательству. Выдать копию постановления заявителю. Так, это проект постановления, правильно да, я понимаю? Да, так, члены. Кто-нибудь хочет высказаться? Есть замечания? Нет. Я прошу предоставить сейчас слово Станиславу Збигневичу. Он хочет так сказать, как Ведь представитель я не я СМИ. Я понимаю, что вы, я, я, я смогу индиктовывать слова ну, Михаила, да, но я просто юрист может быть. Значит, дело в том, что в статье 29 mm. есть пункт двадцать mm. семь. За кандидатами, которые были избраны за федеральными объединениями, списки кандидатов, в которых были допущены к распределению депутатских мандатов политическими партиями, списки кандидатов, которых передан депутатский мандат в соответствии с законом Судебного федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего федерального закона, в течение срока полномочий депутата, должностного лица, сохраняется право на назначения членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса в том смысле, это означает, что все партии представлены в списке, как, не, не индивидуальными депутатами, да, а списками, в Государственной Думе, в областном законодательном собрании, субъекта федерации, э, вправе назначать членов комиссии с правом совещательного голоса э, во все постоянно действующие избирательные комиссии, которым с 1 января 2013 года относятся и участковые избирательные комиссии. Пункт 27 статьи 29. Мы приняли к сведению, угу. тем не менее, значит, есть у кого еще добавление? Я считаю, что признать действие участковой избирательной комиссии избирательного участка 0101 соответствующим действующему законодательству. Значит, я. У кого есть мнение другие прошу проголосовать кто за данное Я хотел бы напомнить, что это статья 141 Уголовного кодекса предусматривает ну, деятельности ну, плена, ну, члена членами ну, и претендентом. Ну просто да. Кто, кто за это постановление значит прошу проголосовать. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выдержалось. Mm -hmm. Решение принято. Копию заявителю и мне предоставите, да сейчас. Обидуете, да. сделайте. Парочку сделайте декабря. Так, у нас еще будут в повестке дня? Повестки дня нет, больше ничего Все. не бывает. заседание окончено. Правильно я понимаю? Да. Все, спасибо большое.